Татьяна. Банк. Какая вещь Гарри Поттера была сделана из астралиста с пером Феникса внутри? Палочка волшебная. Верно. И... Банк. Кто изображен на гербе Гриффиндора? Грифон или Лев? Лев. Верно. Что-то я вас не узнаю. Напомните мне своей работы, пожалуйста. Ну, большей частью, наверное, вы меня не видели, а слышали за кадром. Если вы смотрели франшизу про Гарри Поттера, то там Волан-де-Морт, кот в сапогах. с последнего... Однажды в Голливуде, Брэд Питт. Моему уху приятен ваш голос. А теперь, пожалуйста, голосом Волан-де-Морта скажите ему, что он самое слабое звено. Алексей, вы самое слабое звено. Прощайте. Вы смотрели программу «Слабое звено». Это была всего лишь игра. До встречи.